Всем привет! С вами Вадим и мы продолжаем выживать в Space Engineers. В этом сезоне я не копаю руду. Я уже построил вот такую стыковку для моего корабля. Здесь я поставил камеру, которая поможет мне подлететь куда мне нужно. И здесь у меня вот такие вот э, стыковочки. Вот Спокойно может себе подходить стыковаться э, вот так в принципе можно было бы подать на антенну команду которая бы все это делала дистанционно но я не думаю что это сейчас э, самое главное вот что я хочу сказать в принципе эта база уже довольно самодостаточна водород у меня имеется, база где я смогу его куплять у меня имеется вот у меня вторая турелька есть можно будет еще где-то поставить одну турель в целом в этом сезоне уже делать в принципе больше нечего здесь уже разве что устанавливать модификации но у меня по поводу модификации есть в планах одна сборочка, которую я планирую когда-нибудь в седьмом сезоне Делать А сейчас я хочу Сделать вот что Так как у меня уже этот корабль Подключен к системе конвейеров Я точно таки не помню Так я Точно не помню Подключен ли к конвейерам Вот этот вот Как его? Контейнер Давайте что-то попробуем Сюда переместить подключен значит что я хочу э, скорее всего вот у меня есть немножко урана уран я хочу забрать себе в карман интересно так можно сделать скорее всего нельзя ладно уран я тогда по-другому заберу я хочу загрузить сюда э, вот кислород водород пускай будет это никогда лишним не будет так инструменты вот еще баллон уран я заберу еще мне нужен так для давайте посмотрим для боеприпасов что мне нужно магазины автопушки железо никель магний так железо никель магний Так, никель, железо, магний. Магния довольно мало. А смотрите, весь контейнер уже забит. Значит, давайте попробуем переместить сюда, ну скажем, даже 70 тысяч. Э, вот так железо заберем весь магний так в принципе мне здесь уже забирать особо нечего так заберу боеприпасы на автомат таки средний контейнер вот у меня забит так снаряж штурмовой пушки что для него нужно железо никель магний ну в принципе все то же самое я хочу на этом корабле полететь и попробовать где-то что-то захватить. Давайте я все же возьму уран. Так, у меня там стоит вроде бы два реактора. Ну, почти 2000 урана. Ну, скажем так, это... Не особо-то и много, но я сказал бы, что не особо и мало. Я, кстати, сюда приварил еще две солнечные панельки. Дополнительные водородники я не варил, потому что как бы не вижу смысла. И я сейчас хочу полететь и где-то попробовать что-то захватить. Так, расстыковываемся. Так... Включаемся на панельку. И отключаем все. В принципе, у меня хватает. Так, водородом нужно заправиться. Водород я весь отсюда выкачал. Давайте по берому заправимся водородом. Так, корабль состыкован. Давайте скупим весь водород, который у нас тут есть. так, водород вот сюда купить все э, замечательно, теперь у меня есть какой-то запас водорода кстати, давайте, чтобы не просто так куда-то лететь попробуем выполнить последний контракт на доставку нет, не на доставку на перевозку здесь у меня 2000 километров 26 000, 28 ну, давайте на 2000 километров возьмем замечательно чтобы не просто так лететь и я хочу по дороге если у меня будут попадаться какие-нибудь корабли которые можно захватить я их буду захватывать это в целом цель этого полета и, о, смотрите возможно мы даже где-то будем недалеко от это Марс вроде бы похоже будем где-то недалеко от Марса давайте я сейчас по-быстрому выйду с гравитации и вернусь к вам когда буду совершать прыжок гравитация вышел давайте теперь прыжковый двигатель максимальная дистанция кстати есть точка но скорее всего я к ней не смогу прыгнуть так ну. а кстати у меня вроде бы и этот не заряженный а, я не могу прыгнуть в натуральную гравитацию. Да, кстати, заряжен у меня прыжковый двигатель. Nineteen nineteen <-time> ну, давайте тогда... Прыжковый <сп> двигатель. Точку мы удалим и просто прыгнем по максимуму. Надеюсь, как-то сюда пойдет. Нет? Так, ладно. Тогда не на 2000, а на 1000. 800 прыгнем вот мы уже практически возле самого марса и скорее всего нужно будет где-то на орбите останавливаться и на этом вот кораблике, красном, на котором я состыкуюсь с этим большим кораблем, он у меня предназначен для атмосферных полетов. И, скорее всего, я уже буду на нем туда спускаться. Так, прыжковый двигатель у нас сейчас заряжается. 6 минут, где у нас солнышко. Так, солнышко у нас сбоку. И продолжаем лететь. Прыжковый двигатель уже зарядился. Давайте попробуем прыгнуть на 150 километров. На 150... Ну, 149, пускай. Натуральная гравитация пишет. Так, 149... 126. А ну, если так, еще в натуральную гравитацию. Хм. Ну, давайте тогда на сотню прыгну. Так, на 104 километра. Опять натуральная гравитация. Так, ну давайте тогда... 50. 60, вот. Так, сколько же? Хм. Странно, он стоит... 92 километра осталось гравитация это как, какая-то непонятная так, почему она он не хочет прыгать я, честно говоря, не пойму давайте по 10 километров Вот на 8 километров на 8 километров прыгнуть можно это уже что-то опять звуки в игре пропали эти баги меня уже начинают понемножку раздражать так, гасим скорость она мне сейчас уже в принципе не нужна давайте потихоньку по 8 километров будем прыгать поближе пока не упремся в саму гравитацию 72 по-моему ну, как минимум на 100, метр, на 100 километров еще можно будет прыгнуть спокойно почему оно как-то так прыгает не пойму вот уже астероиды какие-то появились уже в натуральную гравитацию бежит ну давайте будем потихоньку на этом большом корабле приближаться я наверное за кадром подойду к границе с гравитацией и потом уже к вам вернусь я кажется понял в чем проблема проблема в том что эта точка находится не на этой части полушария планеты Аж за горизонтом с той стороны. Давайте попробуем это проверить. Прыгнем на 100 километров в эту сторону. Так, на 100 километров. Так, 104 километра сюда. Тут натуральная гравитация. А вот сюда можно. Я надеюсь, что я перелечу эту планету, окажусь с той стороны и уже можно будет спускаться, там 40 километров должно быть, как минимум. Так, вот, 84, да, смотрите, все же я был прав, оно находится с этой стороны, давайте еще на 50 километров прыгнем. А, пока заряжается. 99. Так уже должно было зарядиться. Так, на 50. Вот 53. В эту сторону. Что-то не получалось прыгнуть Я думал, что я уже в гравитацию ну, В поле действия планеты зашел Так, и вот 52 километра осталось А это уже на поверхности Ну, пожалуй, давайте я Оставлю GPS-точку здесь Коломбо Корабль И в целом можно вот это дело уже все отстыковывать. Так, из зарядки снимаем все и можно себе спокойно лететь. Ну, полечу где-то вон ту сторону. И там в любом случае гравитационное поле планеты меня захватит, и я буду себя спокойно падать. И, скорее всего, встретимся уже на подлете к самой точке. И, кстати, это первая посадка на планету в этом сезоне. И, скорее всего, будет последний. Вот, уже зашли в зону гравитации. И через 50 километров мы уже добудем доберемся к необходимой точке Так, время у нас осталось 18 минут, но я думаю этого будет более чем достаточно вот я уже вошел в атмосферу атмосферные ускорители уже начали э, работать и вот уже видно саму базу да, вот она торговая станция и сейчас подлетим. Осталось э, сколько там? 5 километров. Сдадим квест. По времени нам осталось 11 минут. И посмотрим, может быть, полетим куда-то дальше, на другую станцию. Тоже заберем какой-то груз, отвезем. И надеюсь, что по дороге мы встретим какой-то вражеский корабль, который сможем атаковать. Кстати, вот что я еще хотел попросить. Хотел попросить, чтобы вы сбросили моды интересные, которые, скажем, расширяют спектр выживания на планетах. Ну, вообще в игре. Я в любом случае добавлю модификации там на сон, еду, воду и кулинарию. У меня уже есть некоторые примеры таких модов еще бы хотелось расширить крафт давай давай гаси так здесь у меня нету боковых ускорителей так что придется водород включить давай тормози так замечательно давайте садиться куда мы здесь можем сесть. -мо! моё Выключил всё, что только мог. Давай, садись. Э, замечательно. Теперь давайте сдадим квест. Звуки в игре все пропали уже. Так, это магазин. Это контракты. Принятые контракты. Завершить. Мы получили 622... 622 тысячи кредитов и репутацию в 25 давайте посмотрим на перевозку даже ничего нету сопровождение тоже ничего нету доставка доставка тоже особо ничего нету так заправиться к сожалению здесь я не смогу кстати смотрите я думал что эти контракты ведут на та такую же базу оно меня привело в другую. Так, водородные баллоны. Ключи безопасности. Магазины. Так, в целом особо ничего интересного. Ну, тогда я возвращаюсь к себе на базу. Так, где-то вот мой кораблик. Возвращаясь на базу, еще по дороге перезагружу игру. Может быть звуки появятся. Ну звуки по-любому появятся. Но перезагружать я особо не хочу. И давайте отключим. А пока так и летим. Ну встретимся уже возле самого корабля. Вот я добрался уже до корабля. Давайте будем потихоньку стыковаться да, нужно было камеру внизу поставить вот так и вот так ставим все на зарядку, отключаем все ускорители, все ускорители так почему мы никуда не летим no, а ну давай так похоже гироск Копы не работают. Так, гироскопы. Да, перехват управления не сработал. Или сработал. Что у меня там со скриптом? Рекомпилировали. Да, походу скрипт слетел. Итак. Это у нас планетка была. Давайте попробуем полететь в сторону этой планеты. У нас все заряжено здесь. Давайте набираем, набираем скорость и... Так, настроим наш прыжковый двигатель на максимум на две тысячи и будем прыгать да, прыгнули мы, довольно таки неплохо так еще, я думаю, примерно столько же осталось. Давайте посмотрим, какой там Марс. Да, примерно столько же осталось. Это у нас... Что за планета? Скорее всего, ледяная. Да, не помню уже, как она называется. И, судя по всему, здесь поблизости никаких кораблей не видно. Надеюсь, хотя бы один мне... Попадется. Да он планета чужих со своим спутником. Хорошо. Летим. Обратно зарядились уже ускоритель. Так. Думаем, А, в натуральную гравитацию уже попадаем. Ладно, давайте немножко его прикрутим. На 160... Ну, точнее на 16 километров опять ну, давайте куда-то вот сюда прыгнем и сейчас мы обратно уже будем высаживаться на эту планету так, включаем все ускорители смотрим, что тут по Получается эть, эть, эть. Это я что перелетел его что ли Да смотрите перелетел хм, Довольно маленькая планетка тогда получилась ну, Давайте тогда буду возвращаться Ускорить э, прыжковый двигатель еще не скоро Заработает Обратно зарядились мои прыжковые ускорители Давайте будем прыгать по 100 километров 104 Чтобы обратно не пролететь Потому что скорее всего здесь еще какую-то тысячу километров придется подлетать Так, сколько будем заряжаться процентов нужно зарядить да сейчас уже потихоньку начинает энергия просаживаться давайте я уран сброшу а ну Ре... так реакторы так какие такие реакторы Так, смалы реакторы. Ладно. Включаем те реакторы, которые у нас идут на этом корабле. Да, они работают. С энергией у нас уже проблем быть не должно. И 5% должно было уже зарядиться. Ну, тогда прыгаем. Да, и смотрите, сколько я прыгал, ни разу не заспавнился никакой корабль. В любом случае, на новом сезоне нужно, нужно будет ставить моды на пиратов тоже, чтобы их хоть потихоньку кошмарили. Так, 99. 99. Еще на 100 километров прыгаем. Смотрите, это уже 300 километров получается. что там 96 так в округе ничего так сейчас у нас обратно все зарядилось может быть даже последний прыжок будет Так, что у нас сейчас? 97% Знать бы, какая высота у нас идет над этой планетой. Так, сейчас опять все. Мы уже влетаем в натуральную гравитацию. И скорее всего, просто придется сейчас потихоньку подлетать к границе. Так... 5 километров, ну, давайте по 10 километров будем лететь вот по 8 километров так там мы спокойно подлетим так все скоро мы скорее всего войдем уже в гравитацию через несколько километров здесь я думаю что стоит уже притормаживаться и вот у нас появилась какая-то цель какой-то пиратский корабль и давайте будем к нему потихоньку подлетать кстати смотрите он к нам приближается а это опять астероид ну, давайте полетим к нему посмотрим может быть еще что-то там будет Надеюсь, он будет побогаче, чем прошлый астероид. Так, в гравитацию мы не вошли. И давайте потихоньку будем подлетать. Так, прыжковый двигатель у нас на 5 километров. Давайте попробуем прыгнуть к нему. И, скорее всего, нужно тормозить. Давайте притормаживаем. Километр 46. Да, здесь я уже вижу, что есть какие-то турельки. Давайте садимся на мой кораблик. Так, отстыковываемся. Да, нужно здесь поставить отметочку так коломбо корабль давайте назовем орбита марса а здесь из новой назовем орбита пертама Вот точечка есть. Ай-яй-яй. Это я как-то не рассчитывал на. Так. Скорее всего, он сейчас начнет бомбить мой корабль.